Я расскажу вам, как заработать 1 миллион рублей в компании «Сухба» за короткий срок. Здравствуйте, с вами Ирина Кельковская. Сегодня меня посетила мысль о том, что начиная традиционный бизнес, человек, составляет бизнес-план, стремится подвести затраты к нулю и выйти на доход как можно быстрее. И это логично. Но вряд ли существует такой традиционный бизнес, который выполнит данную задачу и за короткий срок, принесет вам миллион. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Потому что вложенные в бизнес 50 тысяч рублей навряд ли превратятся через год в 1 миллион рублей, а точнее в 950 тысяч чистого дохода. Да, и вклад, между нами говоря, в Сбербанк или какой-то другой банк не принесут вам такого дохода за год. Такой прибыли не предложит вам ни один банк и ни один классический бизнес. Но если вы мне не верите, то попробуйте и убедитесь на личном примере. Может, вам не повезет. Реально 1% из 100, что у вас что-то получится. Но он у вас есть. В свою очередь, я не собираюсь так рисковать своим временем. Ведь существует другая возможность но только мало кто владеет этой информацией. Но вам повезло. Теперь и вы будете об этом знать. И только вам решать, нужен вам 1 миллион рублей или нет. Итак, как заработать 1 миллион в компании СОКБА за короткий срок? Смотрите, есть реальный бизнес в сфере IT-технологий с работающими разработками. Это международная и межконфессиональная компания «Сухба». Она зарегистрирована в Дубае. Вы можете стать акционером компании и получать прибыль. Здесь все просто. Сегодня одна акция компании стоит меньше рубля. Вложив всего 50 тысяч рублей, это цены за октябрь, вы получите 100 тысяч акций. То есть одна акция вам обойдется всего за 50 копеек. Прошу заметить, что с каждым месяцем цена на акции растет. И за 50 тысяч рублей в ноябре вы сможете приобрести только 50 тысяч акций, где одна акция будет уже стоить 1 рубль. Цены за акции растут каждый месяц. Но уже весной 2018 года вы уже сможете снимать слив. Но и здесь у вас есть выбор – продать свой пакет акций за 1 миллион или получать пожизненные дивиденды, являясь акционером компании «Сокбак». Есть еще более выгодные условия для получения прибыли, но сейчас в этом видео я не буду рассказывать вам о партнерке и более серьезном предложении. Я оставлю вам ссылку для обзора, все его информации, да, и вы ее самостоятельно проанализируете. Компания далеко идущая и перспективная. Она будет приносить доход вам, вашим детей и вашим внукам. Вот эта ссылочка для крупных инвесторов, а вот эта ссылочка для акционеров компании СОКВАН. Свою миссию на сегодня я выполнила. Кратко рассказала о шикарной финансовой возможности, как заработать 1 миллион рублей в компании СУКБА за очень короткий срок. Если у вас появился вопрос и интерес, я в вашем распоряжении проконсультирую и помогу. Свои контакты для связи я оставлю также в описании под этим видео. Звоните, пишите. Выбор за вами. Пока-пока.